пойдем мне хочется с вами поговорить сегодня о том насколько важны в нашей жизни продукты дополнительного питания ведь это архиважно вот мы реально часто это недооцениваем потому что едим то к чему привыкли живем так как жили и не получали никаких дополнительных знаний об этой теме и мы рады бы скушать какие-то витаминки ну, так, чтобы оно вроде как-то сработало. Но вот заморачиваться в том, чтобы вникнуть, какой витамин для чего нужен там... Ну, как-то обычно это не про нас. И я считаю, что э, самое важное в теме э, потребления БАДов это научиться управлять своим здоровьем. Потому что часто люди семьей болеют по кругу. Ребенок принес болячку, потом, значит, заразил родителей. Ребенок выздоровел, родители продолжают болеть, опять ребенок заболел. Это вот частая история. И это связано с тем, что не иммунитет плохой, иммунная система у всех работает. Это просто мы себя не кормим. Очень часто люди не могут забеременеть просто потому, что они себя не кормят. Они не подготовили свое тело к беременности. Мужчины вели такой образ жизни, при которых их семя здоровое и не плодовито. Женщины точно так же. И мы мы сейчас имеем там, время просто классное, когда мы можем определить э, целым образом жизни, практически э, движение дальнейших поколений. Когда мы можем управлять своим здоровьем и продлить свое, свое классное самочувствие, молодость, красоту. Просто с помощью денег. И это не как-то там несусветно дорого. Это просто тот расход, который мы раньше не планировали. Ну, там раньше расходы были, там, я не знаю, еда, там, коммуналка, одежды ипотека, ну, машина, какие-то другие разные кухи И тут надо просто добавить в рацион своих расходов микроэлементы, витамины, минералы, нутриенты которые высокого качества, потому что другого качества кушать их вообще нельзя. Тут просто бессмысленно, когда мы покупаем витамины пустые. Да? То есть, когда мы покупаем продукты питания пустые в магазине, муляжи, в них ну, такой есть смысл набить живот, заполнить, да, но нутритивно они ничего не содержат. А нам нужен качественный хром, который, если он в организме в достатке, нас не тянется на сладенькое. Нам нужно... Скорректировать э, витамин С, чтобы у нас не кровоточили десны. Нам много другого там нужно для сосудов. Э, для того, чтобы ковид легче переносить и другие болячки. Нам нужно поддерживать свой организм совершенно разными средствами, которые э, есть в, рационных, э, в рационе БАДов. Надо просто чуть-чуть э, об этом изучить. И если вы заморочитесь э, своим здоровьем, немножко вникните в то, что совершенно за небольшие деньги можно и практически избавиться от лекарств, то вы победите. Вы сделаете так, что большая часть проблем по здоровью уйдут, которых, в принципе, могло бы и не случаться, если бы вы пили витамины. Не появился бы лишний вес, не появилась бы одышка, когда вы поднимаетесь на какой-то высокий этаж. Было бы лучше состояние кожи. Меньше было бы зависимости от сладкого или там, от алкоголя, потому что э, грибковая флора, например, не скорректирована. То есть просто подумайте о том, что мы можем скорректировать полностью состояние своего здоровья, состояние здоровья своих детей, э, практически перестать ходить за лекарствами и чувствовать себя классно. Вот это то, что дают биологические активные добавки. Поэтому, если вы хотите в этой теме разобраться хорошо, если вы хотите пользоваться классными проверенными продуктами э, касаемо нутриентов, витаминов, минералов, продуктов детокс, противопаразитарных продуктов, противомикозных, то есть противогриповых продуктов, то подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Зайцев Алексей, я имею отношение к нутрициологии. Я с удовольствием с вами поделюсь информацией о продуктах НСПИ. Я с удовольствием с вами вступлю в такую позитивную дискуссию о том, как помочь организму. И если вы эксперт, работаете с какими-то БАДами, работаете в медицине, то я с удовольствием поделюсь с вами ну, какими-то новыми вещами, которые могут быть вам даже в работе полезны. До встречи на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. До следующих встреч. Пока-пока.